Ай, куда я полетел? Куда это я улетел, друзья? Черт, нихрена себе, прямо в бездну, друзья Прямо в бездну ну что ж, друзья и подружки, сегодня у нас обзор бесплатного шутера под названием Splitgate Arena Warfare. Кто, ребятки, не знает, вышел он достаточно недавно, точнее 24 мая 2019 года. Вот в него-то мы сейчас и будем с вами играть. Ну что ж, ребятушки, заранее жду ваших комментариев, жду ваших откликов по поводу данной игры. Ну если же, конечно же, тебе нравятся игры подобного жанра, ставь лайкос. Делаем, ребятки, новый первый обзор по игре Splitgate Arena Warfare. Давайте-ка, ребятки, сыграем в этот интересный, на мой взгляд, шутер. Почему интересный? Потому что, наверное, он мне понравится. Пока еще, ребятки, я этого не знаю, но сейчас давайте вместе с вами это и посмотрим. Так, давайте уже сыграем. Нам сразу же, смотрите, на выбор. Давайте коротко пробежимся по интерфейсу и по элементам управления. Что у нас здесь есть? Play, я понимаю, всем понятно, что такое play. То есть, нажимая сюда, естественно, мы переходим сразу же к игре. Здесь у нас есть кнопочка настроечки, да, значит, тут можно видео подбить Немножко подрихтовать, можно саунд Тоже немножечко поднастроить Настроить клавиши, геймплейные Сделать настройки и так далее К сожалению, ребятки, на данный момент Русский язык пока не завезли, но я думаю В процессе это обязательно произойдет а, Потому что, еще раз повторю, что Игрушечка недавно только вышла Она совершенно новая Совершенно, друзья, новейший шутер От первого лица, причем бесплатный Прошу отметить этот момент для себя Так, ну что ж, давайте, ребятки, приступаем а, так, так, так, это я все просмотрел. Кстати, да, вот тут можно настраивать, я так понимаю, нашего персонажа. Здесь есть несколько вариаций наших, допустим, нашей экипировки. Например, если мы выберем шлем, но у нас он закрыт, я так понимаю. А, экипи... экипировочка у нас уже надета, значит. Мы видим, что на у нас сейчас надето именно вот в этом меню, да. Также можем эмблемку выбрать какую-нибудь. Здесь мы можем выбрать оружие, да, какое мы предпочитаем, я так понимаю, да. Или просто посмотреть его характеристики, да, то есть, ну, конечно же, это можно будет ознакомиться с этим всем, если мы более детально будем э, этим пользоваться. И, ребятки, да, то есть, основной фишкой, я так понимаю, этой игры являются порталы, через которые мы будем э, очень быстро телепортироваться, да, то есть, э, это, так сказать, тактический прием основной, является которой основной фишкой. Так, ну что ж, здесь мы можем посмотреть наши достижения. Естественно, у меня полный ноль. Я, так как только ее запустил при вас, сейчас пытаюсь разобраться, что же она у нас из себя представляет. Ну и тут, как по классике, магазин, где можно приобрести все, что нужно. Так, ну что ж, дальше смотрим. Карьера. Да, это мы посмотрели. Это магазин и так далее. То что Основные элементы, ребятки, я вам показал. Давайте-ка посмотрим теперь... Что у нас и сама игра себя представляет Так, здесь наш, наш профиль Здесь, видимо, какие-то контакты друзей И так далее Да, то есть это контакты всех наших друзей Которые у нас находятся в стиме Ну что ж, давайте, ребят, начнем Хватит уже ждать, пора уже играть Так, это у нас что? М -м, это у нас что? И это у нас что? Я так понимаю, это создать А это уже какая-то готовая игра Вот давайте в эту готовую игру мы и поиграем Так, вот эту выберем первую Первую игру и сейчас, я так понимаю, у нас идет поиск игроков и мы ожидаем, ожидаем и еще раз ожидаем. Давайте, ребят, подождем и посмотрим, что у нас представляет нам игра Splitgate Arena Warfare с кучей положительных отзывов. Посмотрим, получит ли она, она от нас положительный отзыв. Сейчас мы это все и узнаем. Ну что ж, ребятки, с вами Scratch, он же Олег, как вам больше нравится. Начинаем, ребят, начинаем. go Итак, друзья, значит, вошли вот мы в наш матч, сейчас ждем, а, сейчас ждем подготовления, все это, я так понимаю, список всех игроков, которые сейчас здесь есть, нас запускают, и чем-то она мне напоминает наш старый добрый Квейк, да, по начальным, так сказать, данным. Ну что ж, вот мы выдвигаемся, это я не знаю, кто это, свой, не свой, но меня тут же сразу же сваншотили. но ну, я думаю, не критично, сейчас нас выпустят еще раз, и мы опять... Так, это я, да, уже вышел, да? Да, это я вышел уже, друзья. Да, ну что ж, давайте-ка попробуем по. Иди сюда. Опять меня, ребятки, завалили. Ну что ж, такой из меня плохой игрок, плохой боец. Но это только поначалу. Сейчас попривыкнем. Я же первый раз в нее вошел. И в каждом шутере в таком, да, то есть нужно привычке. Нужно сначала попривыкнуть, прежде чем начинать вывозить, да, всю эту коляску. Так, 3-0, счет. 3-0. Я не пойму, мы тут с несколькими игроками играем? Или я в одну калитку все это пытаюсь вынести? А, это свой. Да что ж ты будешь делать-то, а? Да почему, почему я не могу никого вынести? Я вообще в шоке, ребятки. Просто на самом деле непонятно, почему... Никого я не могу вынести У меня пушка слабая или чё Вроде попадаю, вроде стреляю Вроде попадаю же, да Вроде попадаю, а толку никакого Итак, погнали, погнали, погнали Не может всегда не вести Так, как мы видим, уровни здесь достаточно небольшие, да По размеру Это у нас такие порталы так... Да, мы в них перемещаться, к сожалению, не можем Ага так, там у нас, значит, идет боевочка. Надо подбирать что-то. Так, я кого-то завалил, что ли, да? Ура, я завалил кого-то! Отлично, не всегда же им валить меня, да? Да, блин, да что ж ты будешь делать-то? Ну ничего. Не тут-то было, чувачок. Сейчас продолжим разговор сейчас все продолжим где кто где кто кого бьет а так здесь что можно сделать так не пойму где кто кого бьет а давай вылезай выходи по одному выходи выходи так так так где никого не вижу куда все подевались а куда все попрятались куда попрятались вы а портал вижу чей-то да что ж ты будешь делать-то, а? Два выстрела, и я вообще вау просто ухожу. Одиннадцать счет. Мой счет маленький, да, но мы его будем сейчас пытаться поднимать. Что-то это как-то пушечка, она вообще не дамажит, похоже, да? Странный вообще вариант. Странное оружие. Странное оружие, оно не дамажит совершенно. Так, куда это я провалился? Куда это я упал, а? Странный очень спуск. Так, так, так, мы еще не пристрелялись как следует. Сейчас, как только пристреляемся... Че это было? Я что-то сделал. А тут, ты понимаю, какое-то оружие есть. Но мы его взять почему-то не можем. Ну чё, где все? Где все? Ну дайте мне кого-нибудь уже. Кого-нибудь завалить. Да блин, ну что ж такое-то? Что же дез дезинтеграция со мной происходит? Никого не могу, ребят, подцепить! Никого,шечки! Ну что ж ты будешь делать-то? Нам как не везет, а? Почему нам так не везет постоянно? Вот я сейчас сколько в него, смотрите, в пуль садил, и он только-только помер. Странно вообще. очень очень ребят, странно. Я думал, это как-то быстрее будет происходить, точнее, я буду валить, да? Как-то быстрее. Ты что там стреляешь, а? Манси, манси, манси. Да как же так-то, а? Он, похоже, не с пушкой вообще, а с пистолетом просто меня выносит. Надо какой-то им пистолет нормальный взять. Эта пушка, по-моему, она вообще ни хрена никого не ваншотит. что самое интересное. Как так-то, а? Ну как же так-то, черт возьми, тут, ребятки, портал есть, но я пока не знаю, как ими пользоваться. Надо было, наверное, пройти какую-нибудь обучалочку, да, чтобы именно научиться пользоваться. Но я этого не знаю, я этого не сделал, надо будет как-нибудь заморочиться и пройти обучающую кампанию, обучающую миссию. Ну что, где кто? Я вижу выстрелы. Ну что ты, где то где-то, где-то, где-то, иди сюда, иди сюда, ах, ты можно же с прицела тоже бахать, а? Я, ребят, только сейчас понял, что можно, оказаться с прицела. Ну, давайте. 12-2 счет, маленький. Да, блин, да я вроде в него тоже стрелял. Почему так? Почему же так получается? А, ну, короче, тут каждый сам за себя. Каждый сам за себя, мать его. Каждый сам за себя, я понимаю, да? Но я пока никого не вижу. Как здесь вообще хилиться? Как здесь хил производить? Да что ж ты будешь делать-то, а? Да, У меня счет, кстати, 2. Я так понимаю, у самого лучшего игрока счет уже 15. Так, ну что ж, ладненько, поехали. Покажем, покажем, на что мы способны. Мы же не совсем не бесполезны, я так думаю. Да, мы сейчас, ребят, проявим себя. Да. Так, это что у нас за пушка? Как ее взять вообще на F? Во, вот это я понимаю. Да, вот это оружие. Вот это просто аннигилятор всего на свете, что есть... Это у нас ракетница, отлично Но я ее, из нее ни разу не попал, ну и, ничего, ну и ничего страшного Давайте выступаем Так, кто есть кто, кто есть где Выходи, выходи, выходи, не стесняйся, друг Я безобидный вообще Я безобидный человек Как он летает вообще, не понимаю Ой-ой-ой-ой, кто там, кто там, кто там, откуда Давай, выходи, выходи, что ты спрятался -то сразу? Я же сейчас обойду Да что ж ты будешь делать-то, я вроде ему в голову стрелял а Ни хрена не попал, да так, так, так, это мне не нравится, это мне не нравится, друзья, надо бы это, надо бы уже собраться. Ну, получай, получай, ну что то там, что ты, что ты, что то что то а? Сейчас, подожди, подожди, подожди, подожди, у меня совсем немножечко осталось. Да что ты будешь делать, а? Ну ничего, ничего, друзья, у нас счет уже не самый нулевой, что-то мы уже успели набили. Как они вообще летают, я не понимаю. Как-то же здесь можно летать, да, какие-то плюшки использовать, да? Так, это что вот это было? Это что это? Вот, вот это что такое? Вот это что это за выстрел такой? Я не понимаю, вот это что? О, у меня пистолет, ребята, есть, оказывается, а я не знал. Может, что, какое-то оружие есть, о котором я не знаю вообще, да? Ну-ка, давайте с пистолета попробуем, да? Так, так, так, кто здесь? Ага, опять провалился в дырочку. У меня опять 5 жизней, осталось 5%, друзья ай ай ай Да блин, что ж ты будешь делать-то, а? Стрелял, стрелял, не попал Вот это я кривой, а вот это я косой Ну ничего, сейчас мы, ребят, поднатаскаемся Немножечко и продолжим Давай-давай-давай Так-так-так, да, я не знаю, ребят, как ставить порталы Как что делать здесь Блин, ну почему он меня вывозит? Я, его ни хрена не вывожу, хотя вроде Столько в него попаданий сделал А толку ноль вообще Толку, ребят, вообще ноль Хотя попадание было немерено. Попаданий много, а толку никакого почему-то, а. Ну давай, давай, давай, давай, давай. Танцуй там. Да что такое? Почему он меня перетанцовывает? Почему? Я не пойму, почему. У меня что, скилла не хватает, что ли? Вроде всегда нормальный был. Сейчас-то что? Сейчас-то что случилось? Так, где кто? Где кто стрелял? То, где стрелял? то где? Где кто? Покажись! Не стыдись! Не стыдись, покажись! Где? Где? Я слышу здесь звуки битвы. Здесь звуки битвы, звуки стрельбы, они здесь. Где все? Где все бойцы? Бойцы, покажитесь! Не надо бояться, не надо ни в коем случае бояться, не надо стесняться, сейчас я вас найду... Вот эта пушечка у меня по душе, наверное, да? Так, я только ее взял и... В кого-нибудь пострелять из нее, но никого не вижу. Вот это что это такое? Вот это что за выстрел странный? Я не могу разобраться. Как это работает? Как, как же это работает-то все-таки, а? Ну где кто? Где же вы, ребятки? Почему никого нет? Черт, куда все разбежались-то? Все бегают, наверное, кто куда. Так, блин, а, дефит. И что, кто-то победил, я так понимаю, да? А, черт, ну ладно. Как мы видим, я на последнем месте. Я жажду реванша. И мы сейчас это проделаем, я думаю, сто процентов, Друзья, это меня не устраивает. Мы сейчас переиграем как следует. Ну что ж, вот такая у нас игрушечка. Наслаждайтесь, ребятки, просмотром. И, конечно же, можете посмотреть, ссылочка есть в описании. Поиграть в нее. Кому, ребятки, нужно будет Так, ну что ж, а мы продолжаем Значит так, следующий бой Да, как бы перейти по-быстрому А матч-то у нас закончился Ага, нас автоматически выкидывают Прежде чем покажет нам очки матча Вот, ну что ж, ребятки Набрали мы немножечко экспириенса Немножечко мы набрали Каких-то показателей для себя Но этого недостаточно, друзья Я требую реванша В первую очередь я хотел бы зайти в настроечки Немножечко сейчас подправлю и продолжу так, ребят, немножко поменял настройки, моё ржавое корыто не вывозит на максимальных настройках все это дело, поэтому мы сейчас попробуем на... В общем, у меня, ребят, стоял эпический уровень настроек, я поменял на э, уровень настроек хайд. Кому, ребят, интересно, можете посмотреть конфигурацию моего компьютера, на чем я сейчас играю, то есть она есть также в описании по ссылочке, и сравнить своими показателями, примерно то и выставлять, что у меня. Ну, ребятки, вы, думаю, сами знаете, что делать, а мы начинаем новый матч! И у нас, ребятки, новый бой Так, я так понимаю, я здесь один в синий? Нет, еще один где в синий Я так понимаю, кто в синий? Это самый, э, так сказать, ложевый Ну, как понять, лож... не ложевый, а только что прибывшие, вновь прибывшие игроки Кто уже, как, как я вижу, здесь давно, они уже успели себе поднабрали э, Каких-то дополнительных плюшек э, на свои, так сказать, аватары И уже более развитые Ну, ничего страшного, сейчас мы проверим, как у нас It's отыграется Так, так, in. так 5, 4, 3, 2, Ну что, погнали, да, погнали Гоу-гоу-гоу, битва начинается Кто где, ху из ху Где кто Тут должно быть очень хорошо Оп, я уже видел одного Вот там вот он пробежал, да Вот там он вот сзади, если что Ох, и тут дырочка Я, я что-то ее сразу-то не заметил Дырочку сразу я не заметил так, аккуратнее, капец здесь вообще, надо просто во все, во, во все очи, очи, во все, ай, куда я полетел? Куда это я улетел, друзья, черт, хрена себе, прямо в бездну, друзья, прямо в бездну. Так, ладно, первый был, а, как говорится, прыжок в бездну, но второй это точно не должен подкачать. Получай, получай. Ой-ой-ой, ну что ты так разошелся-то, подожди, подожди, да что то как разошелся-то, а? Смотрите, вон портал зашел, а я, кстати, так не умею. Может, у меня потому, что еще нет такой штуки? Такой фишечки? Скорее всего, да. Кто-то стреляет где-то. На -на -на -на, на на на на на Да почему? Вот почему, а? Столько стрелял, столько попадал, у меня минус один. Но это потому, что я упал, да, один раз в бездну прямиком. Поэтому у меня минус один. Так, у меня еще есть пистолет. Давайте попробуем с пистолетом. Может, с пистолета что получится? Так, это что у нас за винтовка? Это снайпер какая-то. Снайперка была. Че, ты убежал? Не боится. Да блин, да что ж ты будешь делать-то? А? Опять улетел прямо в бездну. Тут, ребят, кстати, надо быть осторожным в этой миссии, потому что мы прямиков в бездну постоянно улетаем. У меня минус один. Ничего хорошего в этом нет. Я вам так скажу. Так, ну где? Опа, вижу, вижу. Да, с порталами, кстати, ребят, тема, но ими надо уметь тоже пользоваться. Ими реально надо уметь пользоваться. И вот на какую клавишу, кстати, у нас эти порталы, я без понятия. Есть один. Не все же мне помирать всегда, да? Правильно. Так, еще где? Еще кто где? С порталами тоже надо пользоваться, но я не знаю, на какую клавишу вообще порталы у нас эти. Так, у нас вот на... На Ку у нас... А, вот! Вот у нас как портал открывается, да? Ну-ка. Ага, надо, надо вторую точку, да, наметить? Ага, на Е e у нас открывается портал. А как в него заходить? Да что ты будешь делать? А прям рядом со мной появился гад такой. Ну ладно. Так, ну, по крайней мере, я понял, как портал открывать. На Ку у нас ничего не происходит. Просто какая-то метка. Или подожди. Подожди еще раз. Надо ближе, может, подойти, нет? Или, может, что-то надо для этого сначала собрать? Да, куда это я упал? Куда же я упал-то, не пойму. Прямиком в шлюзы в какие-то. Просто в шлюзы в какие-то. Просто в шлюзы я упал, никого здесь нет. Кто-то где-то что-то стреляет. Я никого не вижу. Да, блин, опять что ли, сюда же, да? Не хочу, не хочу. Блин, капец. А как вот интересно летать? Они же... Я сам лично видел, как они летают. Я постоянно падаю, друзья. Постоянно в эту бездну. Где кто? Как портал открывать? Видимо, надо сначала для этого что-то подобрать. Какой-то, наверное, специальный портал. Портер какой-то. А Портер надо, ребят, сначала какой-нибудь найти. Вот, но его надо сначала знать, где подбирать. Опа. Портал тут открыл? Ну кто? Кто тут выйдет? О! Кто здесь был? Кто сейчас здесь только что был? Вылетай, давай, выходи. Выходи! Выходи, на честный бой! Ну давай, давай, давай, давай! В голову, в голову тебе, В голову! Ах ты ж зараза! Ну ничего, я немножко очки подтянул. А то что-то до этого как-то вообще просирал жестко. Очки хотя бы поднатаскал немножко, да? Ну что-то, что-то, что-то, что-то, давай, давай, давай, давай! Подходи, подходи, да почему он меня пережил-то, а? Я в него столько прям в упор фигачил, а он ни хрена себя вы видели, как он меня пережил, этот гад. Ну, ладненько, давайте, давайте еще, ребятки, сконцентрируемся. Как порталы открывать? Не пойму пока. Видимо, их в каких-то определенных местах можно открывать. Вот в этих, может, экранах. О, да, здесь можно. Здесь можно, да? А как переходить? А, это я через стены, что ли, перехожу? Это, это я куда? А, не пойму. А, это я с другой стороны выхожу. То есть тут я просто вижу, куда я выйду. Да, да, да, да, да. Все, понял. Но это надо, ребят, уметь пользоваться этим всем делом. Это надо уметь пользоваться. Так, кто здесь появится, нет? Тут, ребятки, эти панели, вот эти, которые, да, вы видите сейчас, они чисто предназначены для того, чтобы ходить по порталам. Так, ну ладненько, давайте попробуем. Как еще здесь можно с этим, с этим взаимодействовать? Пока не пойму. Так, что это у нас снайперка, да? Как она стреляет, интересно было узнать Кто здесь есть? Кто есть здесь? Так, а я сюда могу запрыгнуть? Да блин, а не хочу туда, не хочу Нет. И улетел Прямо в бездну опять, друзья, ну ничего ничего, Ничегошечки Сейчас мы, ребятки, сконцентрируемся Сконцентрируемся конкретно и сконцентрируемся, и начнем выносить. Кто-то сзади, по-моему. Воу, вау, вау, вау. да полегче, полегче. Я видел, как они летать умеют. Почему я так не могу, не могу летать? Так, ребята, счет какой-то вообще прям мне не нравится. Надо, мне кажется, увеличивать оч очки. Очки надо увеличивать, да? А то что-то совсем как-то не очень хорошо получается. Так, на Q, ребят, на е, e мы можем управлять порталами. Получай, получай, получай. Давай, давай, давай, давай, давай. Отлично. Не дожил. Не дожил ты до утра. Ой-ой-ой, ой. ты кто такой? Ой, ой ой С ракетницей, что ли? Ой-ой-ой, какой крутой чувак. Ой-ой-ой, ты крутой чувак. Ой, ты куда побежал-то? Стой, говорю. Стоять. Стоять, не двигаться. Так, так, так. Кто у нас еще тут есть? А как интересно, ХПшчики восстанавливать? Не пойму прям. Вот мне прям интересно, как хп-шечки тут восстанавливать. Вот тут вот портал я сделал, вот туда вот переместился, да, наверное, вот так вот можно. Оп! Вау, полетело, полетело, друзья. Вау, вот так вот мы можем летать. На, на, на, черт, получай давай. Опять я, ребят, не ни, как надо открыл. И в итоге прямо в бездну. Ну ничего, мы еще сейчас постреляемся. Тут как раз счет у нас открывается. Мы видим, что у нас здесь счет. Вот так вот мы можем, ребятки. Вот так вот прямо. Хоп, перебежали. Ой-ой-ой, здоровенько. Ой-ой-ой, здоров... тихо, тихо, тихо. Что это было, блин, такое? А, вообще не понимаю. Что это прям с двух сторон меня просто расхреначили? Так, это один, это второй. То есть мы, ребят, можем на самом деле на дальние расстояния этими порталами пулять, да? Вот таким вот образом. Вот там я видел чувачка наверху. Мы можем вот туда пульнуть портал. Вот так мы можем перейти, да? Прям вообще в другое измерение сразу, да? Вот так вот. Мы можем сюда сделать портал. Ну что, давай, иди сюда. Ой-ой-ой, куда это я упал? Да, блин, он в итоге меня самого меня и своего же портала расстрелял Ну как так-то, а? Не, ребятки, это не дело Так, надо, надо еще поэкспериментировать Туда портал и туда портал, да, можно сделать Оп Вот так мы можем перелететь Так, куда ж ты, а? Ой-ой-ой, патроны кончились Постой, тут их сразу двое, а? Да-да-да, ребят, я теперь понял систему с порталами Как надо взаимодействовать Туда можем портал и вот туда, да? Так, ну я так понимаю, один когда портал мы ставим, у нас второй исчезает автом автоматически, да, вот я там себя, кстати, видел Так, перебегаем сюда, можем вот так вот перемещаться Кто здесь стреляет, где, а? Раз портал, два портал Вот так вот мы можем переходить здесь, да? Лавировать Да что ты будешь делать, а? Капец, почему меня так выносят? Но ну, ничего, это все говорит о моем непрофессионализме. Это все мой а, непрофессионализм. Вот так вот, если сделать, можно туда вот сразу перейти, да? Почему я не могу... Уг... А, вот, перешел. На ну, что ж вы такие, а? Так, вот туда можно сделать и сюда, да? Вот так вот можно прям перейти сразу же. Здоровенько, здоровенько, чувак. Вау, вау, вау. Черт, не успел я в свой портал прям залететь. Ну да, на самом деле, ребят, здесь прикольно, да? Если грамотно уметь пользоваться теми же самыми порталами своими, можно вот так вот путешествовать. Прям я здесь сделал, да, вот. И тут чувак стоит сразу, сразу сзади, а. Сразу же сзади. Ой, а там кто еще в мой, в мой портал то влетел? А, здоровенько, здорово. Здорово, откуда ты появился-то? А, да, ребят, надо, ребят, правильно мансить уметь. У меня пока с этим проблемки небольшие, да. Ой, привет, привет, привет. Здорово, братан. Да что ж ты будешь делать? Почему он меня перетанцовывает? Вроде одинаковые условия, одинаковое оружие, а он меня перетанцевал. Он меня перетанцевал. Черт его побери, а так, туда и сюда. Ну что ты, где ты? Братан, ты где? Я тебя видел, ты где-то здесь же был. Я что-то перепутал, видимо, нет? Я ничего не перепутал, вроде нет. Так, так, так, там кто-то портал открыл. Кто там портал открыл? Почему, я не могу понять. Так, в, в, не в свои порталы заходить я не могу. Так, так, так, так, никого нет, никого не вижу. Ну, если честно, ребята, у меня даже нахать настройках настройках под, подлагивает. Я, наверное, поменяю все-таки настройки. Но кто же, кто же, кто же, кто же, да почему, почему гейм овер, блин? Черт, опять последнее место? Нет, меня это опять, ребят, не устраивает. Давайте переиграем еще разочек. Итак, ребятки, у нас новый матч, немножечко опять переигрался я с настройками. Сейчас будем жарить по-новому. Так, все, погнали, погнали, погнали. Есть у нас, значит, вот такая вот область. Так, сюда портал и куда-нибудь еще портал бы надо поставить. Вот туда, например, да, поехали, ребятки, не ждем. Так, мы вот так вот быстренько выдвигаемся сразу же в эту область. Давайте, давайте, нужно исследовать. Прикольная, кстати, карта. Прикольно, интересная. Так, ну только я никого пока не вижу. Надо, ребятки, искать. Надо искать других ребят. Так. Так, сюда можно портал поставить. Самое интересное, что выйти в наши порталы можем только мы сами заходить. Больше никто. Ой-ой-ой, кто там? Кто-кто-кто? Откуда, а? Кто же? Кто же там был? Ну-ка, давайте-ка мы сейчас переместимся и посмотрим, кто же там был сзади. Привет, привет, чувак! Как у тебя дела? Ох, какая пушечка-то нормальная! А нам можно опять в свой портал зайти? Ага, можно. Раз, испарились, да? Там, по-моему, кто-то там был, а? Да? О, привет, чувак! Приветствую. Так, здорово, здорово, здорово, здорово. потихо тихо, тихо, Подожди то блин, перестрелял меня. Да что ж ты какой-то, а? Но ничего, сейчас мы сделаем реванш этого всего дела. Так, здесь один портал. Здесь второй портал. Но мы туда точно не запрыгнем. Да и как это так меня попадает, что я вообще не понимаю? Какой-то просто снайпер. Вы посмотрите на него, а? Но мы сейчас отыграемся, ребятушки, отыграемся в обязательном порядке У меня почему-то только одно очко, а этого очень-очень маловато Так-так-так, что у нас здесь такое есть? Это что? Это у нас край карты, туда мы, естественно, не можем идти никак Что-то я здесь жмусь вообще, а? Ну что, через прицел по постреляемся или что? Давай-давай, попробуем через прицел, так Давай попробуй через прицел. Почему ты у меня попадаешь, а я в тебя нет, а? Вот ты гад-то такой, а. давай, ну, давай, давай, давай, давай, давай. Кто в кого? Кто в кого перестрелять? Да что, почему? Да почему так-то, а? Почему я не перестреливаю? Или у меня просто пушка такое говно, или что? Я не знаю, блин. Почему так получается? Что у нас так все печально, а? Ну привет, привет, привет. Ты прям снайпер, я смотрю, а я что-то ни хрена не могу попасть никуда. Ни в голову, ни, ни в пол головы, да? Динамика, динамика нужна, я понимаю, да? Ну все, отдыхай давай. Отдыхай, а мне подхилиться чем-то. А как вот вообще подхиливаться-то можно? Где можно взять какой-то отхил, я не знаю, где это все? На что отхилка у нас? Где у нас есть какой-то список команд, каких-то, я не знаю. Так, тут гранаты тоже есть у нас. Это у нас порталы, это понятно. Где у нас какие-то, какие блин, не знаю, специальные команды-то, я не понимаю. То есть, -то, которыми можно воспользоваться и подхилить себя. Это надо искать где-то или что? Это что это вообще, не понимаю? Искать надо или как? Так, делаем тут портал, делаем там портал. Ага, уже вышли за пределы. Куда же вы все убегаете-то, а? Куда же вы все убегаете, а? Куда вы убегаете-то от меня, а? Привет, привет, привет! Переворот такой получился у меня непонятно. Переворот получился у меня, чувак Ты уж ладно, не, не, не, не суди меня строго Эй, чувак, ну как же так-то а? Вот это ты даешь Сейчас будем исправляться Будем исправляться Так, что у нас за пушечка такая Хотел давно с нее пострелять Получится ли пострелять у меня или нет Я не знаю, сейчас будем пробовать Так, так, так, кто-то здесь по-моему бегает, нет? Или мне показалось, что здесь кто-то бегает Нету никого, нет? Вот так вот мы прыгаем. Так, да куда я смотрю, а? Не пойму. Кто здесь? Кто здесь есть? Ой! Да как же так-то, а? Догнал меня! Догнал меня, негодяй такой! И прям мне с ноги вырубил. да так как тут можно с ноги бить? Давайте сейчас потренируемся, ребятки. Так, это у нас на В, да? На В можно бить. Так, два. Счет два. Это очень мало, на самом деле. Это очень маленький счет. Так, сейчас мы будем пробовать его исправлять. Так, кто там? Кто там сбоку-то, а? Откуда ты выбежал-то? Откуда ты взялся? Черт возьми, а. Очень плохой счет. Очень-очень маленький счет. Так, вот там мы сейчас оттуда, ребят, вылетим. Сейчас мы появимся вообще из, из ниоткуда. Там кто-то был, я видел. Получай, получай по заслугам. Так, здесь никого нет. Мне казалось, что там кто-то есть. Кто там? Кто там? Ну, откуда же вы, а? Ну, как вообще как вообще хилиться? Кто бы мне подсказал? Я бы сразу же это. Так, так, так, понял. Так, на что хилиться? На что у нас отхил? Вообще не понимаю. На, на какую циферку? Где у нас отхилка? Это гранаты у нас на джей. Это понятно. Есть сколько-то гранат. Так, вот туда вот можно переместиться и сюда. Да, вот так вот можно легко переместиться. Так, я сейчас тут что что-то лишнего нашумел, мне кажется. Дробовичок возьмем, попробуем с дробовичка сейчас мы пострелять. Где кто? Ой-ой-ой, кто-то меня, по-моему, через портал, да, через мой же гасил. Ну что ты, а? Отведай моего дробовика, не получилось у него отведать. Ну, ладненько, я думаю, в следующем... В следующий раз я точно его накормлю. Так... Можно туда он, да? Отправиться. Вот такой вот переворот резкий получился. Да, что ты будешь делать? Ты ни разу не попал, а? Лично. И в свой же портал ушел. Обошел, пошел, но все-таки не туда, куда надо. Так, ну что ж, ребятки, немножечко дамажим, немножечко совсем. Так, давайте возьмем этот э, аппарат, это у нас что такое, это интересная очень пушка у нас, очень интересная, да, так, где здесь у нас можно портал организовать, вот тут вот, да, раз, и мы снова пришли обратно, тут, кстати, эта пушка у нас, она без прицела, без прицеливания, лови гранату, если я себя, конечно, докину, так, сюда уже нельзя, тут кто-то другой портал открыл, Да что ты будешь делать-то прямо об стену? Вроде пушка хорошая и все нормально, но косорукость, ребятки, никто не отменял. Так. Сверху откуда-то просто. Просто откуда-то сверху. Как он у меня попадает? Я почему не могу попасть? Не понимаю вообще. Вообще не понимаю, почему я-то не могу попасть. Да что ты будешь делать-то, а? У него вроде такое же оружие, как у меня. Да, блин, это мне не очень-то нравится Так, у нас есть красная зона, у нас есть синяя зона Но тут, по-моему, все однофигенственно Так, один портал есть Можно, кстати, ребят, без разницы на какую кнопку портал То есть на ку или на е, неважно То есть у нас один и тот же тип портала всегда открывается Где, где, где у нас кто? Где, ребятки? Ну а почему так, почему же со мной так судьба распорядилась? 23 уже очка, а у нас всего лишь ничего. Ну что ж, ребятки, вот такая у нас игрушечка, довольно-таки динамическая. Кому, ребят, интересно, качайте и наслаждайтесь. Да, достаточно нехилая здесь динамика, я, так, я вам так скажу. То есть постоянно, постоянно устраиваются бои у нас. да. То есть нет такого, что я просто бы сидел и ждал кого-то. Нет, тут, тут у нас все само как-то собой происходит. Вот так вот мы можем бегать туда-сюда, да? Вот так вот, значит, так. Так, это он зря так на меня бежал с дробовичком, да? Так, там еще один, полный типок. Почему? Где второй мой портал? Не на то, ребятки, я отвлекаюсь. Так. Нету здесь никого, не вижу никого Почему я никого не вижу? Вот же, вот же Вот же, вот же тип было Как так-то? Ну я вроде сейчас как-то падал Когда я в замедленном поводу падения находился Не понимаю, правда, почему это Но такое здесь, ребятки, есть Замедленное падение Так, пять Я, в... я всего пятерых убила. это не очень-то хорошо Вот у меня есть еще, ребят, вот такой пистолет Я вот не знаю, как с него эффективно Так, а почему? Или влияют все-таки порталы? Да, по-моему, влияют. Похоже, порталы наши влияют. Да, блин, да что ты будешь делать-то, а? Ну, ладненько. У нас время, я смотрю, выходит. И все, ребят. Тут либо 25 фрагов один наберет, либо... Либо, дальше. Короче, опять, опять просрали. Опять, ребятушки, просрали. Но ничего, будем сейчас стараться еще больше набивать. Так, в общем, тут мне дали какой-то приз, я так понимаю, да, и тут мне можно выбрать э, броню, да, то есть я смотрю, у меня есть возможность выбрать такую броню, есть возможность выбрать такую, есть возможность такую. Правда, я, ребят, не знаю, чем она будет отличаться, да, но вот это, кстати, прикольно так выглядит. Я, наверное, все-таки попробую экипирую, но не знаю, э, что конкретно можно мне экипировать. Так, шлем. А, так, значит, а, а как-то обратно, то, что только один шлем то можно, шли, можно экипировать или что, или как, как это понимать вообще Все, друзья, погнали, мы начинаем очередную боевочку, надоело мне сливаться, теперь буду вообще жестко наказывать и нагибать Хватит уже лажать, сейчас будем очень жестко мы тут все гнуть, вообще прям вообще просто во все дыры, во все щели так, вот просто не успел я немножко в свой портал, но ничего, сейчас мы точно успеем. Да-да-да, в следующий раз, друзья, в следующий раз. Так, раз портал, два портал, левый, правый. Так, это я туда забежал, я видел. Так, пока мы, я вижу, просираем. Так, так, так. В порталы в мои, интересно, может кто-нибудь заходить или нет? Так, это я, по-моему, по, по, по одному и тому же месту хожу, да? Так, так, так, я, по-моему, по здесь где-то был. Так, где враги? Где кто? Ага, вижу. Видел, видел я так. Здорово, здорово, здорово, бра. братишка, здорово! Я думаю, ты меня с такой долито не достанешь, ведь, я так понимаю, да? Наверное, нет. Вот вообще, как хилиться здесь, я не понимаю. Как здесь подхиливаться-то? -по Помогите мне, как здесь хилиться? Черт вас побери, а! Да как так-то? Я уже трупом просто был. Да что ж такое-то? Я же его убил. Почему мне очко не присчитали? Почему мне не засчитали кил? Почему мне фрага не зачитали? вот вас раздерет, а черт. Так, пошлите. Пошлите сразу в боевую точку. Ты еще летать умеешь, гад такой? Да откуда он вообще сверху-то взялся, а? Откуда-то сверху налетел? Вообще как? Как вообще это? Я прям не могу разобраться, как здесь... Как здесь научиться... Перемещаться грамотно? Как же здесь научиться перемещаться-то, а? Куда я полетел? Как же здесь перемещаться-то научиться, а? И как вообще здесь хилиться? И можно ли здесь вообще хилиться, я не понимаю Есть ли у меня тут какой-нибудь отхил? Ребят, кто, кстати, уже играл в эту игру Пожалуйста, напишите в комментариях Какой-нибудь отхил вообще в этой игре есть? Мне бы очень хотелось это узнать Hello. Вот так вот мы спрыгнули значит. Ну тут что, хотя бы два очка мне дайте Да как же так-то, а? Подкараулил меня, а? Подкараулил Все, врываемся, вообще люто-бешено Врываемся в мясо просто сейчас Я понял, здесь главное Всегда быть в мясе Быть в гуще событий Давай-давай, он может, интересно, через мой портал переходить? Я вот это не знаю если бы я, ребят, знал наверняка, я бы не задавал таких вопросов глупеньких. Так, ну что, где же все вы? Иди сюда, иди сюда, куда ты убегаешь? Так что там, кто там у меня сзади-то? Да блин, как же так-то, а? Как они так летают, не понимаю, друзья, не понимаю. Вот такая, ребят, хардкорная, получается, игрушечка. От... Портальчик открыли перешли. Как лучше всего-то здесь уворачиваться от путь. Здоровенько, чувак, здорово, куда ты? Куда ты пропал-то? А, да как он меня, блин, перестрелял? черт! вроде попаданий столько, а толку ноль. Это просто, видимо, или оружие у меня говенное, просто вообще никакое. То ли я не знаю, то ли скилла недостаточно. Но вроде как, вроде попадаю, вроде стреляю. А толку, ребятушки, нет. 5. Ну что ж это было-то, а? Что это за лажа-то такая, а? Сейчас мы его перехитрим, попробуем. Если получится, конечно же. Он сейчас, наверное, за мной побежит, а я к нему сзади выйду. Он тут где-то стоял, шваркал со своего дробовика, а я так и не увидел. Так, ну вот как-то... А, можно, ребят, делать двойной прыжок. Вот сейчас такой, ребят, учусь. Век живи, век учись. То есть можно немножко подпрыгивать. Можно чуть-чуть подпрыгивать, да. То есть два раза достаточно на пробел зажать, не можно подпрыгнуть. А нам дают вот такие вот а, вкусные коробочки-кейсы, да, из которых нам выпадают различные плюшки, да, то есть сейчас у нас есть джетпак, что интересно джетпак делать, но это у нас, смотрите, это у нас белые, белый предмет, я так понимаю, самые, самый самый самые, самые, -самые базовый, вот это вот синее, да, оружие, это у нас какая-то, значит, винтовка снайперская, которая, видимо, обладает неплохими характеристиками. Но я все-таки возьму, наверное... А давайте-ка экипируем все-таки. Можно, ребят, да, выбирать оружие. И я так понимаю, если я выберу эту винтовку, то у нас она уже по умолчанию будет в нашем инвентаре, да. То есть все, сейчас мы экипировались. Да, подождите-ка, я же экипировался. Все верно, так, мы, значит, экипировочку сделали, теперь выходим и смотрим а, нашу, так сказать, экипировочку. Так, у нас здесь есть разные, ви разные виды, кстати, шлемаков, можно выбирать настраивать, но мы экипировались вот этим вот, мне кажется, что он неплохо так выглядит. Можно, ребятки, оружие выбрать, а, я не вижу, правда, где у меня новое, а, моя новая винтовка, надо ее смотреть вот здесь, скорее всего, да? Так, и у нас вот она, ребятки, эта винтовка, ну, короче, это просто скин, и это ни на что не влияет, это просто скин стандартной снайперской винтовки, и мы экипировались ей, то есть мы можем, ребят, ребят реально выбрать многое, то есть изначально, можно выбрать все, что угодно на, вас, на ваш взгляд, и нам очень многое доступно, почему-то мы, написано, экипированы даже вот таким вот а, плазменной винтовкой. Но мы на самом деле пока еще этим не экипированы. Но я так понимаю, это просто мы выбираем скин, который у нас будет по дефолту. То есть, когда мы возьмем а, подобное оружие. Так, это у нас дробовик, это у нас СМГ и это у нас снайперка. Хотя да, ребят, вот эту снайперку я выбрал. Ну, я так понимаю, она у нас изначально была доступна. Вот, ну, это все оружие, ребят, мы подбираем в игре. Ну и порталы. Порталы, это понятно. Давайте, ребят, еще разочек я сыграю, чтобы вы еще раз посмотрели, насладились тем, что это у нас за игра такая. сплит Arena арена Warfare. Ну что ж, ребятки, вот такая вот, значит, спредгейта Арены Warfare получается. Не знаю, на, как вам, но мне лично игра понравилась. Я бы ей поставил э, 7 баллов из 10 возможных в классе своего жанра. В своем жанре она чувствует себя, я думаю, великолепно. Ну и, конечно же, ребят, хотелось бы узнать вашу реакцию на данную игрушечку. Как вообще нам понравилось или не понравилось. Пишите также, ребятки, в комментариях. А я не дальше буду радовать вас. Мы поиграем в нее точно, если только она вам, конечно же, понравится. Ну что ж, играть только в самый топ...